Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и это быстрое включение, потому что происходят действительно эпохальные исторические события. После Второй мировой войны с отменой золотого стандарта и приходом системы нефтедолларов, доллар США стал безусловным лидером среди всех валют и по праву назывался и называется мировой резервной валютой. Но несколько дней назад Китай объявил о новой глобальной резервной валюте, которую он создает и разрабатывает ее союз БРИКС. Эта валюта по факту будет использоваться странами БРИКС, то есть Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. Все они работают в над этим проектом. И всего несколько дней назад они анонсировали работу над международной резервной валютой, построенной на основе валют стран БРИКС. То есть прямо на наших глазах происходит то, чего все так боятся. Особенно те, кто рассчитывает именно на доллар, как на мировую резервную валюту. Кроме этого, нужно отметить, что такие страны, как Китай и Россия, увеличивают запасы золота, но уменьшают долларовые резервы. Но это было объявлено несколько дней назад, и очень мало средств массовой информации вообще об этом говорили. Даже на ютубе об этом молчат. Я думаю, потому что они не хотят своим вниманием давать этой новой резервной валюте какой-либо авторитет. Возможно, излишнее внимание к этому считают вероятной причиной роста интереса к этой валюте и роста ее популярности. Кроме этого, мы наблюдаем стремление России переключить торговлю на азиатские рынки, Индию и Китай. То есть они пытаются создать там свое собственное экономическое пространство из пяти наций, которые входят в БРИКС. И скорее всего, между собой они хотят рассчитываться не в долларах США, а в какой-то своей новой анонсированной резервной валютой. Китайский президент мотивирует создание новой мировой резервной валюты тем, что кто-то умный решил превратить существующую мировую резервную валюту в оружие. Вот его прямая цитата. «Политизация и превращение мировой экономики в оружие с использованием доминирующего положения мировой финансовой системы для необоснованного введения санкций наносят вред не только себе, но и другим, заставляя людей во всем мире страдать». В пользу запуска анонсированной мировой резервной валюты от БРИКС, и в пользу того, что это готовилось уже давно, говорят также и действия основных ее членов. С 2016 года они постепенно уменьшают долларовые резервы и избавляются от казначейских облигаций США, зато активно увеличивают свои золотые запасы. Живем в удивительное время, буквально на стыке двух эпох. Очень интересно, к чему это все приведет. Как сам думаешь, напиши в комментариях. Это было быстрое включение со срочной новостью от стран Брикс. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся совсем скоро. До встречи.